Ваш персонаж Баран? Отвечу, возможно, частично. Отлично. И всем привет, дорогие друзья. С вами Крафтон Геймс. И сегодня я хочу попробовать <кхм> загадать мой канал, моего персонажа, так скажем, Акинатору. Мне будет интересно, отгадает ли он меня или же нет. Потому что у меня относительно небольшое количество подписчиков, и мне просто интересно, отгадает или нет. Если вам тоже интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Тем, кто все это уже сделал, огромное спасибо. И топ подписчиков, которые подписались за этот месяц. Они очень крутые ребята. Те, кто еще не подписался, обязательно последуйте их примеру. Ну а мы начинаем. Заходим на сайт. И вот, собственно, загрузился сайт. И первый вопрос. Ваш персонаж женщина. Как знаете, я не женщина, поэтому отвечаем нет. Так, ваш персонаж из реальной жизни, возможно, да. Потому что я реален, к счастью. Ваш персонаж прославился благодаря YouTube, да? С некоторую славу в определенных кругах я получил благодаря Ютубу. Возможно, частично я снимал несколько частей, уже не помню сколько. Если у вашего персонажа борода? Нет, нету. А, ваш персонаж красил волосы в белый цвет? Нет, никогда. А, нет, я не в очках. А, нет, не играю. Зачем? вашего канала больше 5 миллионов подписчиков? Грустно, но это не так. Ваш персонаж учится в школе? Да, учусь в школе. Восьмой класс, да. Вашего персонажа больше 300 тысяч подписчиков. И даже 300 тысяч. У меня нету. А, нету. Б вот на такие вопросы я буду отвечать нет. Потому что он может как-то не так это понять. Я это знаю. Так, вашему персонажу больше 18 лет? Нет. У этого персонажа больше тысячи подписчиков? Нет, даже не близко. Где-то четверть, может, меньше или больше. Ваш персонаж появлялся на канале Бэтгог? Это что за канал? Странно. Ладно, потом посмотрим. Я потом вне записи посмотрю, что за канал. Ваш персонаж знает ваше имя? Откуда я могу знать свое имя, действительно? Ваш персонаж мем? Нет. К сожалению, пока нет. Если у вашего брата знаменитый что, блять, я сказал? А, неважно, ладно. Ваш персонаж родился в Украине? Нет, я даже там не был никогда. Так что нет. В России? Ой, -ой, -ой. нет. Ваш персонаж видео будет Да. Э, у вашего персонажа больше 50 тысяч подписчиков? Так-то нет не был никогда ваш герой скрывает лицо да к сожалению но на 500 не на 600 подписчиков покажу возможно а ваш персонаж знак Пайпин э, Pepe... чё блин нет с какой стати я буду знаком нет <с oak> ваш персонаж середине убийца? нет и еще раз нет Александр Владыкин, ватспейщик Майнкрафта. Извините, но нет, я это не он. Естественно, да. Продолжил, он меня должен отгадать. Нет, не видел никогда. Ваш персонаж умеет стрелять из-за оружия? Так-то умею, но скажу, что нет, потому что зачем? Да, черные волосы. А ваш персонаж как-то связан с компьютерными играми? Никак. На компьютерных играх я еще не снимал. А, нет, не погибал. Вроде бы. А, да. А, да. Начинающий ютубер. А, нет, я начинающий ютубер. Нет, не ношу. Пока что. Скорее нет, <coughs> а, нет, не видел, я на улицу не ухожу вообще, а, прячу свое лицо, да прячу, нет, не писал, зачем, а, нет, я не хищник, а, это получается нет, нет, не выше, я где-то там. Мета... 50 или 60, я точно не знаю. Ваш персонаж Баран? Отвечу, возможно, частично. Отлично. Нет, я не дружу с ним, он Баран. Не надо. А, нет, не красил. Интересно было бы, ваш персонаж носит одежду? Ну, у нас как бы не порт хап, так что да... Ты кто такой, брапал? Нет, это не он. Нет. Ты что, нет? О! О ком вы думаете? Естественно, крафтом летите его в Геймс. править Он да. до Ебать. Ебать. Если вы нашли за в моем персонажей в списке нижнего кликните на его имя. О, туда же... Туда же два. Два, две версии меня. Так. Ага. Так. Браво, вы победили меня. Нихера себе. Он меня отгадал, вы представляете? Всего 300 подписчиков, а меня уже кто-то загружал. Таки надо. Пока не знаю кто. Но если это ты... Кто меня сейчас смотрит, то пожалуйста напиши в комментах. Я буду очень благодарен. Ну, а на этом наше видео заканчивается. В этом видео вы особо ничего не узнали, кроме как... кроме той информации, которую до этого я уже Ну, вы узнали, конечно, немного обо мне, что мне например 14, что у меня чем ложу, волосы, потому что об этом я никому никогда не говорил. Э, ну, на своем канале. Ну, а если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. А если не знаете, то я вам напомню. Нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на канал и жмякнуть в колокольчик. Акинатор будет очень доволен вашему поступку. И я не знаю, я тоже, кстати, доволен. Потому что очень мало кто подписан на меня из моих зрителей. Ну, а на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Крафтон Геймс. Подписывайтесь.